Вот песня называется Аллах Акбар. Еще раз повторяю, она написана от лица советского офицера. Потому что в Афгане было одно время такая шуточная приветствие. встречались, говорили, Аллах Акбар. Песня тяжелая, но я попытаюсь. Плает город Кандагар, живым идти нельзя. И все-таки Аллах Акбар, Аллах Акбар, друзья, Аллах. Аллах, Аллах, Хагбар, Не было тошно в жизни той, Я жить как все не смог Простился с верной женой, Аллах, Акбар, дружок Аллах. Ак отца заплакала наконец. Твой путь пройду я до конца. Аллах Акбар, отец Аллах Аллах Аллах Акбар. Аллах, Аллах, Аллах Акбар горит песок и рушится скала, и очередная из дорогу перешла. Аллах, Аллах, Аллах Акбар плыть склон и переби дозор Видишь в атаку, батальон Аллах Акбар, майор Ала Аллах, Аллах, Аллах Вы слышите, как мы поем, там цинковых гроб. Ты видишь ли, как мы идем, Мы не свернем Аллах, Аллах, Аллах А если кто-нибудь живым вернется в Кандагар, Его мы, может быть, простим ему, Аллах Акбар, Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Бывают гор, Кандагар, живым уйти нельзя, И все-таки Аллах Акбар, Аллах Акбар, друзья, Аллах, Аллах.